Тут это это это шоу. знакомьтесь. Это Боб. Боб номер один. А, <плотный> Поливных Миншев. Бобингерс. Бобингерс. Бобингерс. Бобингерс. Бобингерс. Бобингерс. Бобингерс. Бобингерс. Бобингерс. А -а -а, вот чё, они а всех что они, все вные Блин, все же классные. они понял. У них мы перескалывали в мы на Они сейчас будут добираться до логова. Самого главного Вот этого, да. что Интересно, мы Один за за одного. Давай! Боже, такой милый. Меш, чувак, Весь у это? такое здание, такое, второго. Вы да там да всего, не летаете? А что не будут... Вот что это не это Я что Это не Отсылка в порталу. Блять, ну что мы для начала вам придется а именовать логово голодных крылья. кровососов. О, Долючный, я я было бы на много лет, если я, бы с вами был истребитель-бампир, не на с его вам спасли. это большой. Боже, давай мне плеч! как плечи одеть? молодцы, команда Какая огода. А потому что ты Все, мы блок? Нет. Что? это? Что это? Да ладно, готовы? Что? <сёжение> <сёжение> все, ребят, полетели головы. <сёжение> что же, как вы, наверное, догадались, что отключаются О, самостоятельно. Было. Даже голуба <сёжение> <был побольше> осталось? Ну, <сёжение> типа, <чё? сёжение> а лишь в том случае, <сёжение> если <сёжение> пройдется <сёжение> в трогу <сёжение> одного из вас. Так как? Или все? Мне не потерялись. Так сколько у тебя шансов добраться до двери? Номер один. Я хотел бы проект, потому что это заглуглопо скорость не Прежде чем навещать меня, Итак, настала очередь лабиринта. Ну, не все, как вот шапочка – это из одного алюминиевого. чтобы эту проекцию, Вам придется сразиться друг с другом. Не понимают зачем они вошли в этот раз? просто отдал свою жизнь, чтобы Я не не Вероятно, что это не проект. Я Ну, можно было знать, ребят, что догадаться, что его там не Все, закончилось. Я знал, покажите этого Клауда